Всем привет, дорогие друзья, с вами был Кчен. это финальная серия по игре под названием Hello Neighbor 2, в прошлой серии мы были у мэра, узнавали э, его секретную комнату, после чего взяли у него ключ. А потом пришли обратно к соседу нашему главному, открыли маленькую библиотеку, э, потом поставили книжки в правильном порядке и потом вылезла голова медведя, мы ее поставили на фигуру там специальную. Нам надо будет еще в этой серии две головы поставить зверей э, и все, мы уже закончим это, там откроется какая-то тайная дверь, тоже комната, такой прям проход, можно в принципе так вот зайти как на палубу. Так вот. Вот здесь запустится, Тут как раз головы, голову рыбы надо поставить И кабана еще Ну, Мне написали в, в прошлой серии Где они находятся Так я это без проблем найду И все будет хорошо а, Я всем желаю приятного просмотра Садитесь поудобнее Будем так раз их сейчас находить и Дверь откроется Вот так вот поставится Прям сюда и все Получается Первая голова рыбы вот тут прям находится очень близко Вторая уже в бардачке, по-моему, будет Или в багажнике По-моему, багажники багажнике должна быть В машине Вот Вторая багажнике, в багажнике подвале Вот здесь так раз Ключ лежит вроде О, да-да-да Чтобы машину открыть Так, закроем, чтобы сосед не мешал Теперь нам надо найти, наверное, надо будет э, Рычаг, чтобы открыть багажник, да? Или это капот вроде так открывается Нет, тут должен ключ быть Да, тут ключ должен быть Стоп, в смысле? Серьезно? От этого открывается багажник? Что за бред? А ничего же это было вообще-то А ничего же я поставил на ручник, нет? И не смутило, да? Все, иди нафиг. А он, кстати, открылась эта дверь. Та лестница даже, нифига себе. Давай заходи прям. Хорошо, кстати, построил такую фишку. Типа, бери, заходи, свободно. Без проблем. Открываем. В смысле нужен ключ? Э, сосед. А вот ключ. Тебе плевать, да, что я сейчас открываю двери? Сосед, ну иди посмотри хотя бы. Че ты? Какой сатана. Вы тут какие-то сатанистские обряды проводите. Серьезно. О, пацан. Это ж сын вот этот, да, соседа. Спрятался. Наверное, боится меня. Ну правильно, смотри. Он бьет. Бьет ребенка. Я сейчас суд его посажу, этого соседа. Вот это что он вытворяет с, с детьми. Реально. Я же, получается, журналист. Без проблем получится. Надо его спасать давай пошли пацан сейчас сосед будет а? А, -а, -а, а конечно а почему ты сейчас появился Че такое э -э -э, иди в жопу ты чё ты чё творишь сосед отпустил быстро меня охреневшая морда что ты делаешь бежи пацан хорошо а -а поменялись да? телами блин сбежал смотри а он наверное, за ним побежал да? Точно, да, скорее всего, хана, пацану. Ну, надо быстрее действовать, чтобы пацан еще как-то сумел справиться с соседом. Так, а зачем мне вот этот рычаг? Это куда? Не, это надолго. Наверное, все-таки не знаю, справиться не уби... сможет он убежать, наверное, ну, убежал уже, красавчик. Хотя сосед тоже быстрый довольно. Какие-то цифры. А куда это ставить? Ножницы? Ну, ножницы хорошо, я разрежу, допустим допустим. Э, чикай. Все. Хорошо. Рука дам дала. А куда взаимодействовать рычаг, я не понимаю. Ну, наверное, здесь. Это пацан, кстати, тут. Он спал, конечно, условия ужасные, но, в принципе, у него вариантов не было. Если сосед больной на голову, что сделаешь? Нет, пацанку. Ну блин, может быть сюда. Фишки собирать какие-то. Может быть кот. 5, смотри, 7. 7, 5. И ну что это значит? Может быть по цвету? Кстати, тут по цвету все делается. 5 это розовые. Значит, 5 поставим. Наверное. Ну я думаю, что так. 5. Ну, наверное, да. Потом еще что у нас тут есть? Какое? Семерка. Зеленая. Хорошо, зеленая. Две у нас цифры уже есть. Да, 7-5. Хотя она перевернута как-то странно. Так, надо искать синюю еще. Синяя, синяя буква. Цифра. 0. О, 0 красная еще. 0 красная. И 2 синяя вроде. Хорошо. Два синяя и 7 красная. Или 0. Подожди. 0. А, а синяя сколько там было? нет 2 да да да да да блин выйди хорошо <кхе> немножко уже научился играть уж раньше не мог 7 5 2 0 еще надо какую-то оранжевую найти цифру оранжевый мы на корабле нет а я оранжевый они а звездочки не то на кролике на пацане Ну где еще одна пацана А вот, вот троечка Хорошо, троечка есть Ну я наверное надеюсь правильно Да я ввел это Или в каком порядке это надо было делать Че не так А че не так Может быть они перевернуты неправильно А тут получается Есть вот отсюда Можно посмотреть и тут правильный будет Нам по центру надо а тут по-другому совсем. Надо. Сейчас, подожди. У нас же зеленый какой? 7. Значит 7 должен. Сейчас под... подожди. 1, 2, 3. А 3 это. Это 7, да? 7, смотри. Розовые 5 было. Ага, ну значит не 5. Больше надо брать. Сколько? 1. Почему один? Он рандомных или как ставится? Я же не понимаю. Может быть и нет. 7 3. Надо каждый раз смотреть, наверное. 30. Не, наверное, 31. Мне кажется, 31. Да. Потом 7,5. А, тут вроде бы тро... двоечка была. М, давай 6. Не, 0, еще мало. Надо еще. 8, хорошо. Вроде правильно, да. Да. Теперь э -э так, красная, вроде 0. Значит, 4, там, 4 было Значит, не, подожди Так, я уже, уже меньше То есть больше Вот так вот, должно, 0 Да, теперь а, Оранжевая 6, да? Нет? Почему нет? 31,8, нет, подожди, так это не 6 Во, открылось, хорошо не, ну тут надо тоже думать значит, на, на самом-то деле. Я думал, можно сразу вести, но это легко будет. А тут легко так не бывает. Ч, картина? Может картиной взаимодействовать? Точно, вот, смотри. Тут э, надо паутину срезать, потому что тут все заросло уже, наверное, лет 20, никто ничего не делал. Все, опускай. Вс! Тай тайная комната еще одна открыта. Ага, какой-то мужик скелетон, хорошо. Тайная.. О, еще одна, провал. Ну, мне сюда, значит, наверное, да? Окей. Так, мы, кстати, в библиотеке там, где и были. Хорошо. Угу. опа -на! Капкан, в смысле? Капкан. Йоханый бабай, в смысле? Капкан откуда взялся-то? Свалим ему. А капканы? Я даже не ожидал, что тут капканы появились Смотри капканов сколько Тут Он забаррикадировал меня В смысле? О, пацан сидит Спрятался, красавчик Я думал он сбежал А тут сосед вообще чокнулся в край Ладно, раньше он был ненормальный Так, надо под ноги смотреть На капкан не напороться случайно Так, я не понял, кто смотрит на меня? Так я могу свалить Ага, хрен-то там так, не трогай меня. А, он, а чем я буду разбивать? В смысле? А как? А как его разбить-то? Мне нечего, нечего брать-то. Реально, что? Камень? Вот камень есть какой-то. Блин, а чем я его разбивать? Серьезно. Ну, капкан я уже использовал, его уже нету. Как мне вообще этим... Ножницами что-то сделать? Все закрыто. Смотри. Почти все. Может быть краской разбить? Попробовать. Вот говно. Говно. Я же пяткой наступил. В смысле? Это нереально. Я пяткой наступил. Это вообще никак это понимать-то. Давай. Разбил, молодец. Разбил. Все хорошо. Разбил уже. Да ну ты не, не, не укомонный, ну. Вс ⁇ мне ключ надо найти. Ключ, ключ, хорошо. А где ключ? Закрыто, в смысле? Как так-то? Ах, ты надоел, ну, серьезно. Сколько можно уже на одни и те же грабли наступать, капканы? М -м, закрыто. А где ключ брать? Алло, сосед. Закрыто. Да вообще все позакрывал? Почему? Там же ничего нет такого опасного. Почему ты все закрыл? Где ключ? Серьезно. Откуда ключ мне взять? Так, короче, наверное, все-таки ключ реально на соседей. Я вот все-таки думал раньше, но я не воспринимал как серьезно вот это вот. Потому что на нем ключ есть. Надо спрятаться куда-то. Так. Опа-на, опа-на, опа-на. Отдай. Опа, взял. А ха Но это не тот ключ, все равно. Это не красный, это гаечный. Это типа, чтобы откручивать уже болты, они а замки. Вы чё? Где ключ настоящий? Так, ну хорошо. У нас теперь есть гаечный ключ. Наверное, можно открыть проход к ванной, да? Там же вроде бы через этот открывается. Если я не ошибаюсь. А пускай он идет там, бегает. Он ко мне не, не имеет права заходить. Опа, она ко мне идет. Падла. Ой, бляха! Спукался. Смотри, летает. Ты что творишь вообще? Сосед, ты че, ты не, не имеешь права? Он вообще летает! В смысле? Ты ч самолетом стал? Ты что ты вытворяешь вообще? Это бах или что это? Вот это что это такое? Он летает! Бляха, вот тут нормально ходит, а за мной он прям вот так вот, как телепорт, как Сандермен, охренеть. А ч он ушел? Опять? все, откручиваем, откручиваем быстрее. Да падла опять такая, ну кто это сделал опять? Открутил! Открутил! Все, один болт твоего открутил. Хорошо, он сюда не залезет, он не умеет. Радикулит не, по, не залезешь. Нет, нет, нет. Ни офицер, никто не мог залезть сюда. И ты не залезешь, ясно? Сваливай отсюда. Я сейчас откручу камин, спалю нахрен весь твой дом. Потому что ты меня задрал уже. Спасу... Я твоего сына спасу. Спасу, спасу, блин. Спасу. И что? А с какой стороны? Не получится ж ничего Пока он не понимает, что происходит Да, я здесь, иди нахрен Он типа понял, что он сюда не пролезет И все, я раст... Нихрена, и бегает, как Супермен В смысле, ты чё? Флэш, ты успокойся Смотри, как флеш бегает Временами, не всегда, я говорю Охренеть Че, я могу реально туда пройти? Да, блин, а... да говно ты такой Я уже открыл проход, там ключ есть. Все, я уже сбегу сейчас. Нет, ты меня не остановишь. Никто меня не остановит. Мне надо выполнить. А, никак, как, а как я выполню? Надо огнетушитель. Ни хрена я не выполню. Не, задача по пока на паузе стоит, да потому что смысле, а как затушить? У меня и воды нету. Подожди, огнетушитель. Серьезно? Мне надо огнетушитель найти. А у него нет огнетушителя. Как? Перекрыть огонь я не умею. Как не перекрыть огонь? Да иди сюда. Я уже тут, блин, топчусь на стекле. Иди сюда. Ты что, оглох что ли? Забагался? Да не может быть. Алло, сосед. Э, забахался, смотри. Все, Нормально. А, это заседка. Ничего не учит его жизнь. Что багаться нельзя с блокченом. Забагался. Да, Красавчик. Все, сваливаем. Есть! Из-за бага я выиграл. Я, бы не, я, наверное, бы и не сбежал бы, из-за не бага. Все, ты просрал, все, все, разваливается, задави его, молодец, красавчик Да что ты, он дебил, он, все, он сдох, все, задавило его, короче Да пошел он в жопу, только мне жизнь испортил, все правильно Дракон красавчик, он в прошлый раз на меня хотел упасть Да ничего, что ты его вообще вытаскиваешь, ты и хуже только сделаешь Что обнимашки, мне вообще-то надо спасать ребенка, обнимашки а кто а кто меня убил кто меня тащит В смысле алло в смысле сосед там завалился кто меня тащит мэр кто это Бляха. что происходит вообще мне кто-то вытащил это все финал по ходу да а кто меня потащил Я так и не понял мне да, покажете хотя бы конец или это будет загадкой кто меня потащил за ноги я не понял Финал. Неожиданно даже как-то. Но вот мне очень интересно, кто меня вытащил за ноги. Кто это? Монстр какой-то? Кто? Кто? Кто тут мог быть вообще? Ну это, это, это будет загадки, хорошо. Ну короче, все. Игра на этом закончилась. Игра офигенная, хорошая, немножко сложная. Вот так вот надо думать, конечно. Это все на мозги так раз. Если мозгов нету, то, наверное, не пройдешь. Так-то надо думать. И быть внимательным. Иначе не получится ее пройти. Вот эту замечательную игру. А, в принципе, если хотите увидеть следующее прохождение, советуйте игры другие. Но я, наверное, буду следующую FNAF проходить. Почему бы и нет Security Breach, Скорее всего, я уже начал загружать. Я думаю, ее пройду тоже. Ну, он тоже хороший, хоррор даже немножко есть. Ну, тут тоже хоррор есть моментами. Особенно соседка, да, но ну, это, ну, это не хоррор, это приключения были всегда. Это, в принципе, не, не сказать, что это хоррор. Там нет, тут нет скримеров почти, ну если не считать соседа самого, конечно же. Видео понравилось, прохождение мое. тогда ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в дискорд сервер, покупайте спонсорную подписку, чтобы получить больше возможностей и дать мне мотивацию снимать видео но, э, чаще и качественнее. Все ссылки есть в описании под видео, заходите, спонсируйте. Я всем желаю удачи, увидимся в следующих сериях, обзорах и всем пока-пока.